Глава седьмая. Укрепляя практику. Первая неделя апреля. Комендант перешагнул через порог участка с мрачным выражением на лице, прошел в свою комнату и захлопнул за собой дверь. Походило на то, что наступил один из тех дней, когда все как-то не клеится. Быть может, луна встала не так, а может было что-то поглубже. Он немедленно вызвал меня к себе. «Покалывание, там и сям, но это было не страшно, пощелкивание тоже ничего, все в порядке, но теперь ты меня точно доконала. Спину ломит так, что я еле двигаюсь». Я зашла ему за спину и понажимала на разные места, наблюдая при этом, как он кривится и подпрыгивает. Я могла почти почувствовать, как внутренние ветры сбились плотным клубком в основании его спины. Он и прям что-то повредил себе. «Как вы это сделали?» «Как я это сделал?» Он в негодовании уставился на меня. «Делай твою йогу, разумеется!» Но что-то в том, как он это произнес, говорило об обратном. «Ах, вот как! Понятно. Это случилось, когда вы практиковали позы. В какой позе вы были, когда это произошло?» «В той самой, где усаживаешься на пол и скручиваешься, чтобы заглянуть за спину». «Заднее скручивание. Понятно». И на каком по счету вдохе вы были, когда это случилось? Объясняя эту позу, я предельно ясно сказала, что удерживать ее можно не более двух-трех вдохов. На восьмом, заявил он гордо. На восьмом. А я просила вас прекращать на втором или третьем. Знаю, знаю, но видишь ли, я не какой-нибудь там средний ученик. Я целеустремленный человек и в некоторых позах я удвоил или даже утроил количество вдохов, во время которых я пребываю в позе. Э, думаю, это ускорит выздоровление моей спины вдвое, понимаешь? Я улыбнулась в ответ, подумав с жалостью о его спине. «Тут не все так просто, комендант». «Как говорит мастер...» Он передразнил меня, закатывая глаза. «Да, точно так. Мастер говорит» поддерживая свою практику продолжительное время. Тут нельзя торопиться. Вылечить вам спину – это не то же самое, что починить сломанный стул, прибил новенькую ножку и сел. Скорее, это похоже на выпрямление молоденького деревца, которое выросло кривовато. Скажите-ка лучше, сколько времени вы просидели, согнувшись над столом? Я получил звание коменданта этого участка уже больше десяти лет назад. — ответил он горделиво. — Так я и думала, и спина ваша на протяжении тысячи тысяч дней оставалась скрюченной, постепенно сдавливая саму себя, понимаете? Он угрюмо кивнул, понимая, куда я клоню. — И поэтому вам не удастся просто так взять, да и разогнуть ее за пару недель. Придется делать все очень медленно и постепенно. Или же вы просто повредите ее еще хуже. Как дерево, о котором не позаботились, не уговорили его выпрямиться, медленно, постепенно и терпеливо. Насколько медленно? Насколько? Ну, не за тысячу дней, которые потребовали, чтобы испортить вам спину, но и не за пару недель. Я указала на пыльные стопы бумаг позади коврика, на котором за работой сидел комендант. Можно я использую пару стопок вон тех бумаг? Вы часто ими пользуетесь? Часто. «Никогда! Эти копии моих отчетов столичному суперинтенданту вообще не нужны! Вранье, за которое мне платят!» Он примолк и уставился в полх. Я не стала ни о чем спрашивать. Просто пошла и взяла пачку бумаг с ближайшей кипы, дюймов три толщиной. Вернулась к коменданту и положила стопку у его ног. «Нам нельзя сейчас просто взять и бросить заниматься, иначе спину сведет еще хуже, чем когда-либо раньше». И это будет целое дело вернуть ее в форму. Так что полигоньку продолжим, но в ближайшие пару недель будем делать совсем понемногу. Начнем с позы сильной растяжки. Наклонитесь вперед, но не касайтесь стоп пальцами рук. Дотягивайтесь до поверхности стопки бумаг. Так он и сделал. Держите позу пять вдохов и выдохов. Скомандовала я, и он послушался. А когда он выпрямился, я сняла один единственный листок сверху и положила его на место в общую кучу бумаг. По одному листу в день. Подходящая скорость для вашей спины. «Но тут же несколько сотен листов! Потребуется несколько месяцев, чтобы дойти до пола!» Не стоит думать таким образом. Уж лучше думать, как быстро это случится по сравнению со всеми теми годами, которые прошли во вред вашей спине. Возникло продолжительное молчание. Комендант дозревал до некой мысли, довольно медленно, но я его не торопила. Подумать только, Катрин столкнулась с совершенно такими же сложностями в первые дни моего ученичества. Э, «Что же получается, что нет... Э, нету пути быстрее этого? В смысле, я имею в виду такого пути, который не сделал бы мне при этом худо, разумеется?» Я посмотрела в окно, словно обдумывая его вопрос. Кое-кому из учеников совсем не полезно осознавать, что ты на миле и миле обогнал его. Есть путь быстрее, однако быстрее, вероятно, не совсем то слово. Точнее было бы сказать, что есть некий путь, проверенный, и так получается, что он всегда быстрее, чем другой, который работает лишь время от времени, и то только при условии, если работает первый. Он явно запутался. Скажем так, если вы действительно настроены серьезно, то я покажу вам, как на самом деле работает йога. И если вам удастся понять, как же на самом деле она работает, и вы после этого займетесь, то тогда спина ваша выздоровеет наверняка и наискорейшим образом из возможных. Я серьезно настроен, сказал он, держась за спину и, бросая взгляд на дверь, где жили те самые двое людей, добавил «Спасибо огромное!» «Вот и договорились», — ответила я. «В следующий раз займемся каналами и внутренними ветрами». И я показала ему, как обращаться с собой в течение наступающей недели, после чего была возвращена в камеру. В канун каких-нибудь важных событий непременно случается нечто, что пытается помешать происходящему. Это закон йоги да и закон сил, который управляет всей жизнью. В тот день, как обычно, явился мальчик с подносом, для бузуку, и пристав был чем-то занят в одной из соседних комнат, и из-за стены появилась моя плошка. Заглотнув часть, я высыпала остальное в ладони и вытолкнула чашку обратно. Я как раз просовывала руку в дыру в стене, чтобы предложить пищу моему маленькому спутнику, когда услышала шорох шагов за спиной. «Подойди сюда, девчонка!» Раздался голос пристава. Это были первые слова, которые я услышала от него за время заключения. Я сжала в кулаке драгоценные рисовые зерны и приблизилась к решетке. Он уже вошел в камеру, и лицо его исказилось от напряжения, а пальцы поигрывали на рукояти дубинки. «Покажи руку!» Я вытянула руку вперед. «Раскрывай ладонь!» Я раскрыла. Зернышки риса медленно просказнули между пальцев. А потом на мгновение все затуманилось, и я взглянула на свою руку и увидела длинный красный рубец, вдоль которого кожа разошлась и начала сочиться кровь. «Это просто, чтоб ты знала, каково это!» Сказал пристав и выкатился за дверь, закрыв ее за собой на засов. И тут боль накрыла меня с головой, и я рухнула на колени. А затем из соседней камеры раздался шум потасовки, а потом мерное «Жух, «Жух! Жух! той же самой дубинки. Истошные, нескончаемые крики Бузуку, прерывистое дыхание пристава, а потом тишина. Пристав ушел вскоре после того, как стемнело. Я прождала довольно долго после его ухода и затем тихонько прошептала «Бузуку! Бузуку, где вы? Как вы?» Я услышала, как с тихим стоном он поднялся и подобрался поближе к стене, которая нас разделяла. Не так худо, как могло бы быть. Тут нужна сноровка. Забиваешься в угол, чтобы не дать на себя замахиваться как следует, прикрываешь голову и лицо, и орешь, как сумасшедший, чтобы казалось, что тебя и впряму уродуют не на шутку, и тогда через какое-то время тебя оставляют в покое. Но на сей раз нам действительно пора поговорить. Конечно, конечно. Простите меня, я и не думала... Да ладно! Тебе просто пора узнать, как тут все устроено. Пристав уже на следующий день знал, что я даю тебе поесть. А как тут вообще кормят? Не кормят. Тут старые порядки. Семья или друзья кормят заключенных. В противном случае ты просто помираешь от голода. С чего бы это кому-нибудь, вроде пристава, разводить дармовщину для тебя или меня? Тогда получается, что мальчишки, которые вас навещают, они... они ваша семья? Семья. Ну, можно и так сказать, в некотором смысле. Они на меня работают. На вас? Да, на нас на старину Пристава и на меня, на Пристава и на вас, вы работаете вместе, вы что же в таком случае э, вроде государственного чиновника что ли? Он расхохотался, но вдруг осекся. Нет, все наоборот, вроде того, что Пристав, например, тоже вор, и мы воруем вместе, ну или воровали пока не пришли к некоторому разногласию, как у всех воров случается, на предмет как делить награбленное и как кормить всех этих мальчишек. А что с их семьями? Как же их родители? Ни семей, ни родителей. Все сироты. Родственники мертвы или бежали, или отказались от них. Так вот я забочусь о них и учу их. Учите их воровать? «Это их кормят?» Он ответил обиженно, а потом быстро добавил. «И нам еще нужно понять, как прокормить тебя, потому что те, кому некому принести поесть, могут купить еду у пристава раз в десять дороже, чем она стоит на самом деле». «Но у меня же нет денег». «Давно понятно. Тогда второй способ – это дать тебе отработать». И похоже, как раз это у пристава на уме, потому как он уже нынче решил нас застукать, а потом убрался, чтобы я мог тебе все объяснить. Но я бы не отказалась поработать, я много работала, пока росла. Что бы там ни придумал пристав, может статься, что тебе бы это и в голову не пришло. Ты поосторожнее с ним. Постарайся сперва обсудить все это с комендантом. Но я теперь не увижу его до следующей недели. И тут раздался шум от входной двери. «Не забывай выглядеть голодной!» Таинственно прошептал Бузуку, и на пороге появился пристав.